Запись. Можешь еще раз повторить? Да, могу. Да, все, чтобы уже все записывалось, потому что сейчас может еще только один человек подключиться. Но ждать, я думаю.. Уже смысла нет. То есть, грубо говоря, запись начала. Данил, нас слышно? Алло. Да, да, да, слышно. Я микрофон поставь еду в автобусе. А, ну хорошо. <coughs> То есть слушать можешь. Давай. Так. Угу. так, Евгений. Ты рассказывал да. о себе. Так, ну вот, собственно, есть группа ВКонтакте Свободная Технократическая Республика. Ну вот, собственно, занимаюсь тем, что. Тем же, собственно, тем и вы все. <laughs> а можно кстати, сразу ссылочку? Если есть такая скинуть в чат Да, могу, конечно. Вот. А, ну, что еще такого хорошего? Ну, почти вот, на данный момент есть. Тут два домика. Строю. Вообще в, в планах построить 5-7, в зависимости от того, насколько, ну, как это все дело дальше разовьется. Вот. А, а ты а, из и... Киева, да? Да, я в Киеве. Ну, под а, понял. Под, под, по. понял. Вот. Собственно, ну, нужно еще два технических помещения будет построить. Одно из них это будет производственное, которое будет ориентировано на внешнее производство. Ну, то есть, грубо говоря, для производства чего-то того, что можно будет продавать и таким образом развивать, ну, скажем так, работать с внешним миром. <с а, ну, максимально пытаюсь сделать так, чтобы как можно меньше зависеть от внешнего мира. А, то есть э, на данный момент для этого сделано мало, вот, потому что, но ну, есть э, сделан там дом, например, из э, пеноблоков, э, он утеплен, э, сделана потом система отопления, э, теплые полы. Э, нету еще э, солнечных батарей ну в общем грубо говоря много чего нету нету скважины для воды есть в принципе уже система частично для этого сделана то есть насос есть для этого ну в общем скажем так понемножку делается готовы на данный момент два дома но один я бы сказал что он полностью готов второй он готов ну процентов на 80 там уже собственно живут но вот хочу делать кое-что хотелось бы еще одну комнату вот. ну развиваюсь, хочу максимально то есть, сделать так чтобы там, начиная от всякой мелочи из серии там робопылесосов и там посудомоечных машин и заканчивая э, такими крупными вещами например как 3d принтер э, призас чпу плазморез который поставить в техническом помещении там и так далее то есть все эти вещи, они нужны, и они ну как бы максимально могут убирать рутинный труд, который, ну, по сути, который не нужно будет делать один и тот же раз за разом. То есть, ну, это, я думаю, всем понятно. Вот. Ну, есть, в принципе, определенные проекты, над которыми я работаю, разрабатываю и так далее. Но ну, больше, скажем так, я больше надеюсь на самого себя. Вот. То есть, с одной стороны, плюс это в том, что я знаю, что я себя не подведу, а минус заключается в том, что это все делается долг. Вот. Да. Но, тем не менее, это... Вот, ну, вот как так, на данный момент. Вот если какие-то вопросы давай. Ну, в общем, в принципе, да, действительно, мы движемся достаточно популярно в нынче русле автоматизации. Вот, я так полагаю, здесь все знакомы с проектом Венера. Ну да, я думаю. Есть да, кто-нибудь, кто не знает про проект? Какой проект? Проект Венера. Я не да. знаю. Так. А ссылочку можно почитать? Про проект Венера? Алло, можно погромче, просто очень плохо слышно, кто это сказал? Я еще, еще, еще, еще, еще. Так. Кто не в курсе, что такое проект Венеры? Кто? Допустим, я. Я не в курсе. Я, я, я, я. Ну, вот ссылочка на группу во Вконтакте. Она кратко то, что здесь написано. Это мир без политики, нищеты и войн, да? То есть. Идея в чем? Что предлагается создать, точнее не создать, а принять всем обществом новый вид устройства этого общества и основной целью этого проекта является допустим объявить все ресурсы планеты в общем достоянии человечества для чего для того чтобы тех же самых войн не было и чтобы можно было путем автоматизации достичь того чтобы не было нищеты то есть обеспечить скажем так достаточном уровне изобилия ну и соответственно изучить насколько наша планета вообще способны выдерживать какое количество людей, вот. ну чтобы мы, грубо говоря, развивались уже без политики и денег, а, а больше исследовательским путем, то есть чтобы все люди были на равных в плане того, что если кто-то хочет провести какое-то исследование, ему буквально тут же, если такое решение и исследование еще не проводилось, выдадут все ресурсы для этого исследования. И а, всяческое содействие будут оказывать иными словами. Рай для изобретателей и творцов. Ну и, соответственно, для всех остальных людей, если удастся обеспечить вот это самое изобилие на достаточном уровне, чтобы всем людям хватало всего того, чего они хотят. Вот. Это кратко. Власть инженеров, скажем так. А? Что? Власть инженеров. Ну, <смех> неизвестно, чья будет на самом деле власть. Вот э, как раз э, э, тот проект, ради которого мы здесь собрались, это так называемый, мы взяли идею из проекта Венера, э, Correlation Center, то есть Центр э, распределения ресурсов. Э, по сути, э, это предполагается как э, децентрализованная э, сеть, систем, которые позволяют а, полностью автоматизированно управлять а, всем городом. Вот. то есть по сути это аналог электронного правительства, но здесь а, самого по себе как правительства, то есть, ну, грубо говоря, не будет. Это, эта штука, она будет управлять больше производством прямыми потребностями люди, людей, да? то есть это не какая-то ограниченная функция, которая берет на себя государство, а все остальное дает люди. Это некая площадка или платформа, на которой совместно можно принимать участие в удовлетворении потребностей, нужд всего города и каждого человека в частности в этом городе. Можно вопрос? Ну, и а? да. ну, и это хоть... что-то киберстуд в сути, да? Что? Берсин. Сейчас скину ссылочку. Было, в общем, по-моему, в Чили электронное правительство, которое, ну, скажем так, просуществовало недолго, но при этом довольно хорошо справлялось с, с своими функциями, да? да? Вот. Сейчас найду, скину ссылочку тогда. Так, я сейчас включил демонстрацию экрана. На у кого-то должна работать, у кого-то она не работает. Я смотрю. Что Тут переживает Space показать экран я наверное, пока что не смогу то есть это будет только запись записи пока что потому что интернет почему-то очень слабый интернет против проекта Венера Секунду, здесь, скорее всего, еще компьютер мой против проекта «Венера». Он конкретно сейчас зависает по какой-то непонятной причине. Так, ссылка, да? киберсин. Угу. <свист> ну, возможно. Возможно, это то, что близко к этому или, по сути, да, он ресурс ориентированный экономик, проекте мира. Э, возможно. Вопрос, существует ли э, у этого проекта некое решение, которое открыто Допустим, в open source, то есть с открытым исходным кодом. Вы об этом что-нибудь знаете? <свес> Но я не встречал. Это был вопрос на повестку дня. <свес> <свес> Смысл на повестку дня? Да. Ну, именно только этот вопрос OpenSource, потому что вроде бы такого нет, насколько я слышал, не слышал. А Вообще крайне мало слышал о проекте Венера. Ну, давайте а... так, если вы ничего не слышали, давайте не грубо говоря, чтобы не тратить время, просто, грубо говоря, молчать в этом. Я надеюсь, это никого не обидет. Просто если есть информация, говорите, если нет, просто грубо говоря отвечать не нужно я через некоторое время, то есть переключусь к следующему вопросу не-не-не погоди ты задал вопрос там все ли в курсе чего то там и, и я так понял что не все в курсе нет, и я нет, тоже наверное, да. очень... надо было тогда вводную расскажи вводную там минут на 10 хотя бы вопрос скорее был в том если, то если какие либо ну, знания об этом то есть у кого то уже на более массовую площадку типа форумов никак. 6 человек Skype? В, а, в смысле? Ну, какой-нибудь. Может быть стоит искать информацию по open где-то на форумах, а не конференции. По скайпу нет. удобно общаться, удобно и по переписке, и в чатах это другой формат, да, когда можно в режиме реального времени пообщаться голосом, и это наиболее быстрый способ. Ну да, информация сохраняется на форму вдоль. Да? Это понятно. Мы можно записываем. ее и в гугле найти. Да, здесь сейчас мы записываем этот разговор, и, собственно, я еще экран записываю с ним, чтобы было видно. Я посмотрел сайт этого киберсина, у них есть... на их языке, короче, не знаю какой-то язык, точно не русский, но там есть достаточно интересное описание того, что, то есть есть документы выложенные, открытые на доступе в этой системе или того, что планировалось сделать. Вот там, в принципе, есть некие картинки достаточно очень, достаточно близкие тому, о чем речь. Хорошо, кто-нибудь слышал э, про, точнее давайте так, давайте вот сейчас здесь вот спросим, кто не знаком э, с такой вещью как э, сетевое планирование и управление. Вот ты как знаком, что-то было. Смотря да, в какой сфере. Вячеслав, ты что-то хотел сказать? Да, вот это это какой-то термин или что это? Что, что это такое? Откуда это определение? Это термин. Я видеоролик скидывал в том чате, где я всех собрал. Ты его не заметил? Там прям так и написано. Сетевое планирование и управление. Перед роликом. Я могу сейчас его еще раз скинуть уже в скайпе, чтобы было ссылка. В общем, есть еще такая система, называется BetterMeans. Это система управления проектами, которая... собственно сделана в Америке, насколько я понимаю. Вот. И она позволяет ä, управлять ä, проектами не иерархично, а именно в виде горизонтальной ä, схемы организации. То есть, грубо говоря, что каждый человек может выступать в роли руководителя на, кон на конкретную задачу или наоборот, вроде просто исполнителя. Ну и, соответственно, каждый руководитель может быть в том числе и исполнителем, а не только руководитель процесса. Сетевое планирование и управление – это, скажем так, своими словами просто передаю. Может быть, я не совсем точно это передаю. Вот, но если что, потом поправимся это, скажем так концепция, которая была разработана еще в СССР для предприятий которая позволяет наглядно и удобно управлять производственным процессом его перестраивать, обновлять и, естественно улучшать вот. В принципе, сама по, себе, сама по себе вот это вот сетевое планирование управления оно представлено вот в виде ролика, там 30 минут. Если кратко, то по сути все что все, чем может управлять производство, да, это ресурсы и, собственно, способы трансформации этих ресурсов. Если взять абстрактно и глобально. То есть есть ресурс и есть то. То, что мы с ним делаем, Просто того, как это мы с некое действие совершили над ресурсом, он обрел новую форму. произошла трансформация. То есть, например, у нас там, не знаю, была руда да, добытая в шахте, потом ее раздробили, и частички металла, допустим, выплавили оттуда. Uh, мы, и мы получили на каком-то этапе из одного ресурса uh, два. То есть uh, отходы, по сути, uh, производства, если нужный нам ресурс, но все равно ресурс – это, собственно, остатки камней. И, собственно, нужный ресурс, из которого все это выполнялось. Это, собственно, металл. Вот. Uh, но это всего лишь, грубо говоря, маленькая часть. да, То есть, uh, по сути, uh, описание там одной двух-трех трансформаций, а не больше. На производстве, например, таких вещей, как самолеты или <coughs> турбины для этих самолетов, каждое, каждое устройство, конечное, итоговое, может состоять из там, до тысячи деталей или даже больше. Да? Соответственно, каждую конкретную деталь, если ее нету и невозможно ее закупить заранее, ее нужно изготовить. И на изготовлении каждой детали есть свой производственный процесс. И в итоге мы получаем то, что есть огромная вот сеть, цепочек взаимодействия, взаимосвязи, да, которые можно нарисовать на бумаге, но, грубо говоря, она никогда ни у кого... Вся глобальная картина да, всей планеты, все, что происходит вообще на всех предприятиях, никогда ни у кого не уместится на бумаге. Слишком много бумаги будет, и слишком много времени нужно тратить на то, чтобы это все зарисовать. Ну, здесь же э, вот в чем. Уже тогда в СССР использовались в машины для того, чтобы это все дело автоматизировать. Кстати, если что-то непонятно, не перебивайте. Э, вот, сейчас... Э, с развитием технологий э, мы получили тоже достаточно серьезные преимущество. Сейчас это еще можно сделать так, чтобы каждому человеку, каким бы он ни был, да, то есть, будь то это ребенок, будь то это э, инженер, э, какой бы у него уровень знаний ни был, он, в принципе, э, можно сделать настолько простой интерфейс, что он очень э, быстро и легко э, разберется в этом. И основная еще сейчас э, цель создания любого интерфейса для программы или для системы. Еще состоит в том, что время нам диктует необходимость подстраиваться под все виды устройств, то есть это мобильные платформы, там планшеты, компьютеры. И вот сейчас еще будут уже очки виртуальной реальности, где можно будет накладывать виртуальную картинку на то, что мы видим в реальности. Вот. В целом перспектива, конечно замечательные появляющиеся появляющихся а, но та самая идея управления вот этими производствами, она никуда не делась, и в принципе, а, я думаю, что некоторые компании до сих пор так и работают. Вот. Но если мы если они используют, например, бумагу или какую-то а, специализированную под них программу, это может быть не совсем эффективно. Потому что их специализированная программа работает только у них, и у них нет информации о ресурсах, которые есть, например, у соседней компании или у частных лиц. Здесь же э, есть предложение создать, э, скажем так, систему, которая в потенциале сможет э, настроить, то есть помочь э, человеку или организации управлять как собственным производством, да, то есть буквально там, человек у себя в гараже что-нибудь делает, да, что-нибудь изобретает, ему просто нужно что-то то есть просто фиксировать, как он это делал, чтобы потом самому не запутаться, это можно было воспроизвести. И э, ситуация, например, уже поинтереснее. Да? Какое-нибудь предприятие понимает, что если они не получат прибавку 2% прибыли в течение следующего месяца, то предприятие просто будет банкротом. Им технически необходимо перестроить бизнес, то есть ну, не бизнес-процесс, производственный процесс, иначе у них не будет достаточной прибыли. Да, ну и, соответственно, дальше в масштабах государства. Когда государство имеет возможность видеть глобально, наглядно всю, все свои затраты, все свои экономические, грубо говоря, процессы, это тоже может повысить и прозрачность как самого государства для населения, так и самому государству это может помочь быть эффективнее в том плане, что человеку больше не нужно это рисовать и документировать на бесконечных листах бумаги, он может это просто даже не запоминать, он может всегда открыть эту программу и всегда увидеть, как это на самом деле выглядит, и увидеть только то, что ему нужно. Ну, вот. ну и, собственно, это очень сильно пересекается и с проектом Венера, то есть, и с текущей финансовой системой. То есть, в принципе, это то есть управлять ресурсами нужно вот. но настолько удобного и понятного всем инструмента пока не было видно с чем собственно глад иванов который этот проект ко мне и пришел вот. к сожалению сейчас до меня не дозвонился он не участвует в конференции. Вот. поэтому рас рассказываю я как могу если что потом нужно будет с ним уточнить вот, ну и в результате того, что мы, грубо говоря, встретились, был разработан прототип, да, того, о чем я говорю. Вот наглядно можно посмотреть, как могут примерно выглядеть вот эти производственные цепочки. У всех ссылка открылась. Идея ссылка, а вот как раз в чем прелесть того, что я сейчас сделаю, вот изначально старался уже э, адаптировать это все под мобильное устройство. То есть оно должно э, открываться везде. Кстати, если вы не, не говорите, я рекомендую выключать микрофон, чтобы не тратить лишний трафик и чтобы лишних шумов не было. Айо. А, да. да, да, я слушаю. Так, у нас на связи все по похоже, кроме. Ярослава, Ярослава связь оборвалась. Так. Алло. Алло, все, связь восстановилась. Так. А, значит, ссылка у всех открылась. Открылась. Да-да, да. Ну вот смотрите, допустим, у нас.. Представим, есть некое поле, да, пространство, на котором мы можем вести сельское хозяйство, да, и нам от этого пространства нужен конечный ресурс мука, да. Вот, собственно, наглядно это здесь изображено. То есть есть поле, да, как исходный ресурс, есть производство муки как процесс и в том числе ресурс, потому что это может быть шаблонным процессом, который можно потом трансформировать или применять многократно с разными исходными ресурсами. То есть, например, с другими полями, с другими производителями муки. Вот. Если дважды нажать на производство муки, то оно раскрывается. И тут уже видно немножко более детально, какие еще ресурсы участвуют в этом производстве и как. Вот. Но пока что это, грубо говоря, прототип, набросок того, как это может выглядеть. Собственно, основная цель сегодняшнего, э, сегодняшней конференции была в том, чтобы пригласить людей к познакомиться с этим проектом и, собственно, пригласить к э, проработке деталей уже, да? то есть как я вижу, да, развитие этой системы. То есть вот есть производственные цепочки, да. Через производственные цепочки можно представить почти все э, процессы трансформации ресурсов, которые, ну, можно только представить. То есть, мы, например, с Владом Ивановым сколько ни пытались себе представить, сложный, невозможный случай, у нас не получилось его сюда не уложить. Ну, я имею в виду воображение. Вот. Что касается на практике, было бы здорово, если бы кто-нибудь э, попробовал найти какой-нибудь реальный производственный процесс и мы его от и до занесли, вот. То, что сейчас видно у нас перед глазами, это сеть на мобильных устройствах не работает раск раскрывание, э, то есть двойной счетчик не работает, поэтому там раскрыть э, звено цепочки невозможно. Пока что. Это, кстати, одна из э, задач, которые нужно будет сделать. Так, вот помимо производственных цепочек, что еще приходит, э, как бы на ум существующая такая вещь, как диаграмма Ганта, то есть э, уже четкий план конкретный, да, и э, визуальная диаграмма, которая показывает, что зачем идет и сколько занимает времени какой-либо процесс. Вот. Да не отключился. Ну ладно. Вот. А дальше, когда у нас, то есть мы можем что сделать, взять их исходный шаблон этой производственной цепочки, то есть вот то, что мы сейчас видим перед глазами, а сказать, как каждый процесс сколько занимает времени, да? Это может быть универсально или потом можно адаптировать в каждом конкретном случае. Но нам будет достаточно всего лишь однажды сказать, когда этот процесс начался. И мы сразу из этого графика можем получить следующее, то есть диаграмму Ганта. То есть полный четкий план по времени работ, и э, мы можем еще назначить исполнителей, кто на каждый э, процесс назначен, да, и, соответственно, кто за это ответствует. Вот. Ну и, соответственно, дальше... <coughs> Что-то Евгений тоже отключился. Не сейчас слышно? Да. Слышно. Так. Вот. Ну и, соответственно, дальше, когда у нас есть четкий план ä, по времени ä, этого производства, мы можем для каждого работника сделать его профессиональную страничку, где он будет ä, видеть свой собственный календарик ä, и список задач, где он может ä, сказать: да, я это уже сделал, и, соответственно, это сразу все в общей системе обновляется. А, так. Вот, это типа ERP получается. То есть, вот. э, в принципе, я, наверное, более менее описал идеи. Поэтому да, сейчас ваши вопросы, идеи, предложения. Реально, я понимаю, что это по сути как ERP система. А можешь расшифровать ERP? Enterprise resource planning. Да. Это она и есть. Но, вопрос, существует ли она в таком виде и с открытым исходным кодом? Ну, открытые исходники были. В вот, ну, мы для себя писали, ну для вероятности разработки. Это было наряду с Голодаевичем. Вот, э, а по поводу открытых были какие-то? Сейчас я вот, не вкуню. На, на, на, на тот момент были. Ну, в общем, задача в чем? С одной стороны, очень интересно посмотреть, что есть и что существует. Как бы мы не очень много времени потратили на то, чтобы разработать вот этот небольшой прототип. Но тем не менее, получается на практике, что сейчас настолько много информации в интернете, что быстрее уже самому сделать, нежели найти. Ну это такая... Сомнительное утверждение. Ну, но... как сказать? Все зависит от ресурсов. Есть ли ресурсы на разработку, либо их нет? Ну, естественно, ресурсы крайне ограничены. То есть, по сути, разработкой занимается сейчас только я и Влад. Вот. А сколько у вас, сколько вот в день вы готовы тратить часов вот на этот проект? Я готов, допустим, часа два-три в день тратить. Часа два-три в день. Влад. Вот. Влад он сейчас в течение месяца не будет доступен, то есть он только сентября может быть подключится. Вот, и э, э, вот э, то есть ресурсов сейчас недостаточно, поэтому э, откуда вы предполагаете про ресурсы? Есть, в частности, время программистов, время дизайнеров. Ну, вот, время... Э, дизайнеры, грубо говоря. Мне лично, я сам как бы частично дизайнер, да, то есть я, конечно, больше программист, но э, мне достаточно будет совета дизайнера или даже обычного человека, э, чтобы нечто визуально исправить, да, или предложить несколько вариантов того, как это может выглядеть. То есть, э, что касается дизайнеров, это вопрос, наверное, грубо говоря, второстепенный, что касается программистов ну, я использую разные способы во-первых, у нас есть своя команда но она в данный момент занята на другом проекте, где есть деньги вот. у нас есть план, что через некоторое время мы выйдем на то, что этот проект будет поддерживаться на полуавтомате и нам участвовать в нем уже не нужно будет настолько глубоко соответственно, нам, у нас будет этот финансовый ресурс мы сможем часть своего времени выделять и сюда тоже. Дальше. Я обучаю совершенно бесплатно всех желающих программирования. И в процессе обучения я предлагаю заниматься не такими-то задачками, которые, грубо говоря, многократно уже решались людьми, а именно работой в творческих. Задачах да, над реальными проектами или вот над такими э, прототипами реальных проектов, которые, возможно, разобьются э, нечто большее в будущем. Вот. Э, ну и пока все. То есть, есть ага. инвесторов я не ищу, э, поддержку, но только если за счет кооперативов. Хорошо, я, я понял. Вот а, вот, а по поводу обучения, то есть вот, по твоим оценкам, вот набрал ты группу, предположим, да, 10 человек. Вот, сколько вот из этой группы вот, на выходе получится ну, качественных специалистов. У тебя был опыт, когда ты ну, обучал группу людей? Или ты индивидуально обучал? Скажем а... так, я Нестандартный подход использую для обучения, я обучаю больше дистанционно и чаще всего получается индивидуально, то есть это через, грубо говоря, по сути, все, что я могу сделать, по большей части, это либо лично провести вот такую вот онлайн-трансляцию через Skype, да, и, соответственно, что-то совместно в режиме реального времени поделать, либо дать какую-то информацию, предложить ее там изучить, а потом как-то опробовать, если возникает вопрос. Короче, наставничество это Да, то есть да? больше такое. Да. Вот. Что касается групповой, то есть я работаю, грубо говоря, с людьми из разных точек нашей планеты, поэтому чисто физически всех в одно место не соберешь. Такой вопрос. Если это наставничество, какой опыт? В смысле какой опыт? Опыт у тебя какой в этом. Ну, вот у меня будут какие-то феноменальные идеи. Я понимаю, что в не можно делать все, что угодно, хоть и жа написать. Просто про то, что как бы есть конкретные планы, мы будем думать над э, есть конкретные и конкретные задачи. Конкретно наставничеством я начал заниматься последние полгода. Да? Что касается опыта программирования, программирование, программирую я с 10 лет. То есть, уже около 15 лет я постоянно изучаю, что происходит с технологиями, как они развиваются. Ты не тот программист, который на хабре был, статья, что 16-19 стал работать геймдизайнером. Я пошутил. Нет, нет, нет, не то. У меня была немножко другая история. Хорошо получается, ну вот я вот вижу, что ресурсов -то очень ограничены. Я сходу скажу, да, вот вы там смотрите, почему бы не поширить вот, э, этот проект э, с э, коммерческими структурами, которые могут за, быть заинтересованы в этом. Я не, я не против, но, скажем так, я не собираюсь создавать э, проект Монстр, который э, включает в себя все решения. А зачем? Достаточно сделать от там каждый да, да, да. Идея, идея в том, чтобы создать некое ядро, некую основу, которая объединит разрозненные проекты, которые уже существуют. Например, для непосредственного управления на, на уровне задач, да, то есть когда мы не глобально смотрим на то, на то, что у нас происходит с экономикой, или как именно происходит производственный процесс. Если мы уже внутри производственного процесса, и э, нам нужно управлять задачами, существует две прекрасные системы, это Better Means, она open source, бесплатная и переведенная на русский язык. Соответственно, в нее можно экспортировать эти задачи прямо нажатием одной кнопки, грубо говоря. И Bittrex. Это тоже условно-бесплатная система. Она бесплатна до 12 сотрудников. Но если мы, грубо говоря, применяем принцип прям пирамиды, то есть МММ, где есть, грубо говоря, 12 человек, руководителей, у каждого у них по своей собственной компании, в которой 12 человек, и там далее, может быть, у каждого из них. Короче, бесконечная рекурсия вниз, дерево такое получается. Можно использовать весь битрикс совершенно бесплатно, если делить все на маленькие команды. Но в целом управлять этим делом можно вот в этой системе. То есть, она позволит одной крупной организации разбиться на много маленьких мелких и интегрироваться там с тем же самым Bittrex. Вот. И мы автоматом получаем и... Смотри, если мы разговариваемся на маленькую группу, тогда общий котельный будет не видно. Что? Общая картина будет не видна. Общая картина будет видна, потому что вот та система, которая общая, да, она будет иметь возможность э, с базой данных, допустим, того же битрикса локального, 12 человек, она может оттуда не только туда загружать информацию, но оттуда еще и получать информацию. То есть можно организовать это все таким образом, что общая картина будет видна. Это вопрос технический. Угу. Слушай, Буланов, Тебе я скину на баффер с разговором, Ну, да, я... это сон, как я У тебя её нет, или что? Или... Ты... Ну, нет, я... не было, не видела. Это скин или тебе... Я тебе сейчас скину. Я тебе скину он, вот запись, которую я в группе у себя публиковал. Там он как раз комментарий написал, что для него, конечно, необычно. Вот эти ссылку скинул. Зайди по ссылке, там увидишь комментарий его. В его комментариях две ссылки. Одна репозиторий. Ну, ну, а другая, собственно, развернутый тестовый беттер. Э, То есть я так понимаю, наша задача э, программирование программного обеспечения да. для э, разнопланового производства, так? для любого производства. По сути, на самом деле, то, на что это похоже, больше всего... Сейчас э, есть тренд, э, начали делать программирование визуальным. И оно тоже начинает выглядеть состоящее из таких вот блоков и связей между ними. То есть, по сути, вместо того, чтобы программировать э, информацией, да, то есть, э, управлять тем, как изменяется в памяти компьютер информация, мы можем точно таким же подходом программировать трансформацию ресурсов на нашей планете. Только у нас грубо говоря, сама реальность есть вот эта вот память, да, с которой мы работаем. Мне такой еще такая вот, ну называйте мне параноиком, но опыт, опыт некоторого программирования и некоторых действий мне подсказывает подумать о такой вещи, кому мы можем перейти дорогу данными планами и данными действиями. Ой. Тут вот с BetterMeans была история, они через их систему, э, не, некая анонимная группа организовала Окупай э, Wall стрит в Америке. Надеюсь, слышали. Или не слышали. Нет, что-то как-то Ну, пропустил. в общем, э, вышли люди на забастовку и перекрыли дорогу перед э, Небоскребом, где сидят, собственно, все толстосумы Америки. Вот и начали, грубо говоря, качать права. Это все дело, когда прикрывали, прикрыли еще и разработчиков этого BetterMains, а, и, собственно, саму эту систему. Три года назад это было. То, что сейчас вот я скинул ссылку, это не оригинальный репозиторий развивающийся, он три года назад умер. Mm -hmm. Это его продолжение другими людьми. Но некоторые считают, что анонимно там присутствует часть тех же самых разработчиков. То есть, в принципе... Кость, можно вопрос -то, давай. то есть, иными словами, перейти дорогу мы можем кому угодно. Поэтому Кость. переходить дорогу это надо аккуратно, договариваясь. Да. Костя, слышно меня? Да-да-да. Вопрос, это по поводу нашел Там вторая ссылка это на перевод. Как было 2%, так осталось 2%, а вот это полгода висит. Либо что-то я не понял. Он возможно не ту ссылку дал. Да. Он не ту ссылку дал. А там не 2% висит. Там написано, что русская личная рельс осталась 2%. Ну, 98% переведено. 1% осталось, 99% готово. А, да-да-да, нет. -да -да. Здесь. Ну, то есть, она, по сути, готова. То есть, это значит, что она уже этим можно пользоваться. Вот, что касается ссылки на сам развернутый то сейчас я его вставлю. Вставлю два комментария тоже. Спасибо. <сёк> <сёк> Хорошо, второй такой вопрос тоже немаловажный по поводу безопасности, привлекая вообще совершенно разных людей в данный проект не получится ли так, что мы внедрим в проект некоторых таких, ну, скажем так, недобросовестных личностей и, и как они могут навредить системе? Но я не любитель вообще кого-либо делить на добросовестных, на недобросовестных, и не любитель кому-нибудь кому-либо верить или не верить, я любитель того, чтобы приглашать людей к практике и, грубо говоря, делать дело. Либо оно делается, либо оно не делается. Поэтому, грубо говоря, либо они его развивают, либо они не, не развивают. Да? То есть в любом случае, кто-то оружие разрабатывает до сих пор, кто-то пытается искусственный интеллект применять уже и вооружение и как бы мы в безвыходном положении нам все равно надо это делать потому что если мы это не сделаем у нас не будет физической возможности э, там, переиграть ту же оборонку в том плане что наладить не знаю, хотя бы производство еды нормально, да, чтобы у людей этой проблемы хотя бы не было. И так далее. То есть, Очень актуально производство еды по поводу наших российских да, реалий. Например. Плюс вот Ярослав. Все на связи. Ярослав, ты там? Ярослав. Мне в общем, недавно мы вот с Ярославом встречались с человеком, который как раз хочет сделать некий IT кластер, то есть что-то типа цифровой долины в Крыму интересная идея, но он это хочет делать за счет денег государства. Вот. А, опять же, им же нужно какие-то проекты разрабатывать. Это может быть одним из тех проектов, которые туда, которые туда можно продвинуть. Потому что в любом случае, это, по сути, это нужно всем. Даже тем, кто строит танки и самолеты. Пусть это дело не очень приятное, то есть не очень полезная группа для всего человечества, потому что оно только и делать, что уничтожать все. Тем не менее, для того, чтобы это дело организовать эффективно и понизить цену всего этого добра, тоже может помочь такая система. Ну, если мы строим идеальный механизм для постройки машины судного дня, то как бы за это будут выдавать очень неплохие дивиденды. <свистит> <свистит> да, но нам как бы не хотелось бы, чтобы он туда развернулся, поэтому. Я думаю, что начинать нужно с опенсорса и... Ну а как будем сдерживать в таком случае, если не хотим, чтобы он туда работает? Как мы можем сдерживать только населением? То есть, грубо говоря, вот есть проект Венера, да, допустим, вот в группе э, Вконтакте уже там, там 150 тысяч где-то человек об этом проекте знают. Раньше там вообще было 50 человек всего несколько лет назад. Грубо говоря, вот есть пропаганда, да, то есть, э, рассказывают о том, что есть позитивная альтернатива э, всем тем ужастикам, которые снят, сняты в Голливуде. Вот, э, то есть, если люди будут видеть этот исходный код э, и смогут его применять на практике для своих добрых дел, то у нас по появится шанс что-либо перевесить, да, то есть... Э, грубо говоря, я не знаю, там ну, создавать больше средств э, э, коммуникации, например, там фотоаппаратов или тех же очков, которые будут все э, записывать и систем, которые, например, могут, я не знаю, хранить информацию децентрализованно. Исходный да, код да. на самом деле, исходный код на самом деле <связь> достаточно очень такая не то чтобы опасная а такая странная штука то есть с одной стороны все да понятно все передается вместе с пусками того что делается но э, это подразумевает то что это приблизительно одинаковое ядро у всех как пользуется данным проектом и под него можно писать какие-нибудь хотя бы там буты, вирусы, чего угодно а, то есть и наоборот как ничего видно из распространять это вот знаете как говорится если вы пользуетесь линуксом, это не значит, что на ваш компьютер нельзя поставить там, троянный или еще что то Нет, ну, конечно, в любом случае, банально даже мы, люди, состоим из материи. Те компьютеры, которые это будут выполнять, состоят из материи. Да? И, грубо говоря, информация на жестких дисках – это состояние этой материи. То есть, грубо говоря, электрон в одном месте, ну, грубо говоря, атом в одном месте, атом в другом месте. По сути, тоже... Просто другая форма этой Тут вопрос в чем? Что если зло существует в этом мире, и оно настолько упорное, то, ну, грубо говоря, придется бороться. Да? Если проблема не, не, не возле в, в, в этой банальной человеческой глупости, то мы точно, грубо говоря, этим сможем сделать что-то полезное. Так что вопрос такой. Вот, в общем, у нас уже достаточно много времени прошло с момента всего этого записи. Да? Уже 48 минут мы эту встречу ведем. Так, вопрос такой тогда уже следующий. Как бы чтобы это не превращалось в бесконечное рассуждение есть ли здесь те, кто готов понаблюдать или поучаствовать над уже практическими делами на тему того, как вот взять и вот этот прототип, посмотреть, что у него, грубо говоря, под капотом, и поделать эксперименты, попробовать его поразить. Например, есть такая насущная проблема, как сделать так, чтобы на мобильных телефонах можно было раскрывать э, часть производственной цепочки Причин... ну, там, я про мобильные телефоны хочу сразу заметить это же в частности, я считаю, что ну, вначале пусть что-то будет основа, а потом уже на то есть не очень эффективно будет заниматься дело в, дело в том, что оно уже работает на мобильных Структура непонятна, то есть э, э, структура, она еще только в состоянии. Ну, как это непонятно? А где. То есть вот, система, вот я, я соприкасался немного с ERP, да. Вот. Там э, корпорации тратят очень, очень большие ресурсы на создание, на даже не на создание, на интеграцию такой системы к себе есть, есть люди, которые описывают процессы, да, потом эти процессы э, адаптируются уже это э, ERP системы, да, это занимает это это большой человеческий ресурс и материальный ресурс, вот, э, и поэтому я бы начал ну как-то с, с основы структуры э, вот этой системы ну структура вот лично вне она примерно понятна, я могу немножко углубить э, в этом плане то есть почему я считаю что сейчас интерфейс э, важно сделать э, дело в чем что вот то что сейчас мы видим на экране по сути разработано не мной да? это уже готовая э, готовый модуль э, по сути да то есть кто-то разработал бесплатно для всех выложил э, способ представления информации для той же экономики но есть существенный недостаток. У этой, э, то есть можно только просматривать информацию. Нет возможности интерактивно вот, редактировать эту информацию. Да? Нам не нужна ни база данных, не нужна особая структура для того, чтобы сделать маленький шажочек, да, для того, чтобы хотя бы это можно было э, визуально редактировать. Но если мы сделаем, что заранее это еще будет, удобно и на мобильном телефоне, нам не придется, это, не придется тратить огромное количество человеческих ресурсов, чтобы это еще и адаптировать. Мы сразу просто э, принимаем внимание, что оно должно работать и там. И вы выглядеть должно предельно просто. И э, быть понятно даже ребенку, чтобы это было интуитивно и просто. Да? То есть Берем, там не знаю, сделали пару движений и сделали уже какое-то конкретное действие, чтобы не приходилось так вот, такой вопрос, да. то есть я как понимаю, я, я, насколько я понимаю, это получается такой, э, у каждого человека в мобильном устройстве будет такой своеобразный модуль, Википедия, там, с вопросом, что я делаю в да, как я помогаю миру, то есть такая вот Ну, например, э, человек, человек, вот, человек, да, там. это будет как глобальная, грубо говоря, карта производства. Человек просто сможет увидеть, где именно. Например, вот допустим он просто сказал, что у него есть ресурс. По сути, ресурс это просто точка на графике, у которой дальше идет стрелочка во знак вопросов. В... То есть никуда я сейчас повторно скину картинку. Такой вопрос. Это только производственный или можно применять данную систему к там ко всем людям? Допустим, у меня сломался принтер, и я могу раздать дать да, принтера. Идея, идея как раз в том, что чтобы сделать это максимально универсально, тогда это можно будет, скажем так, тогда это, грубо говоря, взлетит как тот же Facebook, да То есть идея в чем, что у нас есть социальные сети для людей, но у нас нет социальных сетей для мобильников и прочих ресурсов, грубо говоря. Но... Там, не знаю, если у нас есть килограмм золота, то он на самом деле тоже путешествует, случаются разные вещи, например, его передают от одного человека к другому и так далее. До Такого тех, ворот, до тех такой пор пока еще... его не переплавили. Ну, понятно, что это примерная такая социальная как бы, тоже сеть, но не то что социальная сеть. Ну, по сути, по всей... фиксация событий, да, э, да, но да, уже да. не на уровне человека. Да? Мы же все угу. социальные где, э, записываем свои события, что у нас происходит здесь будет запись ориентирована на то, чтобы записывать, что происходит с ресурсами. Mm -hmm. Они, вот ну, На самом деле некоторые люди сейчас просто устают от социальных сетей, и не будет ли такой тенденции, что все это, все это прекрасно, все это замечательно, тележка товарами, там, чем угодно, ресурсы, это определяем, ура, все, у тебя есть, у меня нет, давай делиться, все это, да, взлетит, но чем больше летит, потом люди, это... Слайнуть, и такой, но... и такой никто не доверяет, и так далее. Не кажется ли, что этого может прийти? Ну, это возможный риск, но надо думать, как этого это не достичь. Одним из решений может быть, во-первых, сделать, чтобы это было действительно просто, во-вторых, чтобы впоследствии часть вещей заносилась автоматически. То есть, например, у нас есть Microsoft Hallens, он умеет Сканировать вокруг себя трехмерное пространство. То есть, иными словами, человек пришел в какую-то комнату и видит, на какой-то полке лежит некоторая коробка. Эта система заранее может сделать запрос в эту общую базу данных и спросить: что именно располагается в этой комнате и на каких местах относительно этой комнаты. Прекрасная отмычка для воров. Замечательнее, Да. Да. короче, давайте... Мы изобретаем ядерную бомбу, не кажется ли? Для воров это, конечно, может быть отличным указанием для того, да. где это лежит, но было предложение сделать такое, что не вся информация будет открыта в этой системе. То есть, дать возможность тем, кто хочет закрыть себе, закрыть свою информацию. Например информацию о своих ресурсах о том, где они конкретно располагаются, на какой полке лежат и так далее. И что не может быть закрыто? Это IT. А, с этой стороны, да. Но получается, если у тебя есть э, супероружие, которое позволяет уничтожать любого противника, то какая разница? Ты все равно можешь делать все, что угодно. Здесь вопрос ну, средства. в принципе, да если у тебя, грубо говоря, есть э, э, какой-то бронежилет, такой, что у тебя даже если ракета тебе попадет, тебя не взорвет, то есть грубо говоря, ты не уязвим то тогда ты можешь торговать золотыми часами на этой штуке, понятно? <сícalo> <сícalo> <сícalo> ну, например. Вот я о чем говорю, что вот есть, допустим, вот этот Холлингс, да, он ä, делает 3D сканеры, он может автоматизировать процесс ä, изменений, то есть, например, человек просто взял руками, дотронулся до этой коробки, начал ее перемещать и тут же в этой систему идет запись о том, что у нее меняются координаты. Автоматически. человек вообще ничего делать не надо, кроме как просто взять и перетащить эту коробку в другую комнату. А, сервера для вычисления мощности у Сбербанка будем арендовать или как? А, пока что нам хватит бесплатного облака Cloud9, собственно, где сейчас это все и располагается. Ну, а затем в зависимости от нагрузки, чем больше людей, для подотимка это мы его положим будет прекрасно, да. чем больше Нет. людей будет пользоваться, естественно там э, в крайнем случае можно и брать модель Википедии, говорить людям так, ребят, если в следующем месяце у нас не будет такой-то суммы, нам придется сервис выключить и типа жертвуйте деньги, иначе этом, как проект идеи интересна. Такой еще вопрос, будет ли данная запись с объяснением всего их где-то выложено, чтобы я мог познакомить данным проектом. Ну еще вот вот еще. все, что мы сейчас обсуждали, оно записывается. И, собственно, я еще наглядно показываю демонстрацию экрана. То есть это видео. Вот. То есть видео, звук и слышно, естественно, все. То есть я это на ютубе выложу буквально через несколько минут. Так. Мы опять в обсуждении ушли. Ладно, давайте так. Я предлагаю что сделать? Сейчас еще подвести итоги, закончить обсуждение, чтобы оно уже кончилось. И уже дальше договориться, кто там один, два, три человека, хотите все, кто уже готов непосредственно практику заняться. То есть решить, как, грубо говоря, из обсуждения глобального, да, то есть для чего... Тратится огромное количество времени, уже не раз повторяю. Люди, когда обсуждают абстрактные вещи, они а, не договариваются, потому что а, такие вещи, как любовь, общество, человечество, они имеют огромное количество частных случаев и огромное количество интерпретаций, как это должно быть или может быть. А, ну вот, Из-за этого обсуждение можно нести бесконечно. Практика же начинается с того момента, когда мы определяем самую минимальную задачку, которую можно выполнить вот прямо сейчас, там, за 10 минут, за час, э, но э, это конечное действие, да, которое понятно, четко определено, единственное, что нам непонятно, почему это еще не сделано. И, собственно, э, мы начинаем фокусироваться на конкретном. Как же все-таки это решить? Вот тогда начинается практика. Вот, список задач уже в чате там есть. Э, я, кстати, э, не знаю, как тебя называть, ты говоришь фай, -фай. фай, -фай да? в общем, я тебе просто сейчас фай. продублирую переписку того чата, в который всех добавлял, и тебя тоже добавлю, что ты мог людей приглашать, и у тебя будет, в принципе, более глубокое представление. Там уже есть список задач, которые можно сделать, я его дав давно уже планировал, осталось это все дело просто по шагам делать. Как-то так. Ну что, давайте так вопрос иди Я пока понаблюдаю за, за этим проектом в качестве наблюдателя. Вот. И вот мое мнение таково, что разрабатывать большой проект, это сложный проект без ресурсов, это неэффективно. Вот. поэтому я бы вот пошел в сторону того чтобы шерить, э -э затраты с, -э с внешним миром вот а есть государственные там какие-то аспекты да, э -э вот, э где государство финансирует э -э вот И есть значит, коммерческие аспекты где э -э э Приглашаю, приглашаю или делать какие-то стартапы, Но, да? В конце концов, стартап, э, Вячеслав, я, да, я, я закончу. Да -да. а, где делаю стартапы, показываю частичную, то есть, часть модуля какой-то, да, и получаю по финансирование разрабатывать. Вот, то есть по, по кирпичикам. Я считаю, что есть смысл идти от текущих потребностей. Вот сейчас есть потребность в, в, в системе управления проектом, да чтобы там люди были, там их компетенции были, у них ресурсы они ширили, да, вот. и было понятно, у кого какие ресурсы, какие есть управление задачами, основном, вот. То есть на таком простом уровне сделать, начать деятельность, да-да. Да. Вот. И, и есть смысл изначально проектировать ну, глобально, то есть как это работает. То есть чем она будет отличаться от коммерческих ERP-систем? И вот, вот, есть ли смысл забитать велосипед, возможно, то есть есть какие-то Ну, а, конечно, да. Э, э, э, э, вот, вот, вот мое мнение в результате, вот, которое сложилось. А, да, в принципе, вот даже если у меня сразу идея возникла, вот, например, есть 1S, да? Кому-то нужно буквально, там, не знаю, нарисовать трехмерную модельку, и нажать пару кнопочек и сразу получить все, докумен... все документы, все накладные, все распечатать и тут же отправить на исполнение. Да? Если это все дело с... С интегрировать с тем же Bittrex и S1S, и вот эту как раз интеграцию с этими платными системами э взять на финансирование у кого-то, там какой-то компании, да, то есть заинтересовать какую-то компанию, то один раз это разработав, можно скажем так, дальше это применять и для коммерческих проектов, и для некоммерческих. Вот, разница здесь, грубо говоря, от коммерческих проектов только, наверное, в том, что о коммерческих проектах мы не забываем. То есть мы учитываем, что эта система должна быть, скажем так, должна поддерживать себе возможность работать с такими штуками как коммерческие организации и просто там какая-то группа частных лиц, чтобы могла организовать я не знаю, даже просто детей могли организовать, я не знаю, разработку своего какого-нибудь замка или модели космического корабля у себя в гараже но так как они это будут делать бесплатно это будет видно и тут же отслеживаем, если они, грубо говоря, ядерный реактор там построят, то с ним к ним сразу приедут а как, да и космей, как защитить систему, если делать там вот, на, вот, на этих криптотехнологиях, то ну, и чего они там распределенные вид? Это, конечно, можно, но. это а все... это обязательно нужно, <с> чтобы система внешняя не видела, что там... Как только мы коснемся криптографии и все остальное, нами очень сильно заинтересует. Нас, нас, нас сразу начнут закрывать. Как глобально. Просто вот возьмут разработчиков, возьмут и скажут, что, что это вы фигни творите. Нет, надо все-таки сотрудничать с правоохранительными органами. Если им ну, нужно э, отслеживать тех, кто закупает ингредиенты для бомб, то, ну, извините, надо им эту информацию предоставить. Чем раньше, тем лучше. Эй, ребят, вы там о чем? Опять началось то же самое. Я да. уже устал э, как эти мифы развеивать о том, что там к вам придут, как только вы там... Начнете в носу ковыряться, еще что-нибудь. <смех> Используйте любые технологии, которые удобны. Дело в том, что абсолютно нет никакого противоречия: использовать криптозащиту или не использовать. Да, конечно, Банки да. все используют, там все службы используют, в каждом компьютере это есть. Никаких запретов на это не существует. Значит, про то, что юридически, да, юридически выглядит примерно так. Все, что делаем в интернете, оно в юрисдикции интернета. Когда вы ходите по улицам и приобретаете там реальные товары, это вы совершаете в юрисдикции той территории, на которой вы находитесь. Поэтому не надо там путать теплое с мягким, да, там и прочее. Берите, пользуйтесь, никаких проблем. Поэтому обязательно в интернете необходимо использовать децентрализованные инструменты, децентрализованный интернет вообще желательно, а значит, переносить на реальные ресурсы, то есть. Как сказать, совершаешь покупку, оплату можешь там биткоинами, но это в интернете. А физически покупку забирать товар вот в юрисдикции той территории. Если ты покупаешь наркотики, ты можешь оплачивать их там чем угодно, но физически их использовать на этой территории, если на этой территории есть соответствующие законы, там нельзя. Вот все просто. Ну, я так полагаю, наверное, все, можно заканчивать на этом. У кого-нибудь еще возражение есть против этого? Или... Здесь про серьез?